Сделали обложку для ежедневника в таком сказочном стиле, стиле под старину. Этот обложечка в подарок будет. Сама она на двух кнопочках. Внутри кармашек на молнии. Довольно-таки объемистый для каких-то записок с ключиком. За... Замочек с ключиком. Есть еще два таких кармашка там для купюр или для каких-то записочек. Можно еще для карты кармашек использовать небольшой. Здесь помещается пару-тройка карт. чехольчик для ручки на кнопке. Обложечка для вставных листочков, для блоков с листочками. Ну, рассчитано на, на два блока. Закладка. Здесь также имеется сзади кармашек, такой небольшой для записочек. такой вот, вот такая обложечка для еженедельника такой немного в сказочном старинном стиле.